здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня у меня необычное для меня видео снимаю я такие видео очень редко вот хочу с вами поговорить возможно пожаловаться возможно выговориться но меня меня разрывает и у меня как бы острая потребность кому-то это рассказать и с кем-то эту ситуацию обсудить. В общем, ситуацию, которая случилась со мной, вот, которую мне пришлось решать. вот И, возможно, я кого-то этим... От, от чего-то спасу от подобной ситуации, и чем-то помогу. То есть дам хоть какую-то информацию, что может случить, случиться в наше время. Вот я вам говорю, у меня обычно мне вязание помогает. Вот когда я, я почему с вязанием, потому что вот когда я судорожно вяжу, мне нужно стресс снять, и мне, мне вязание помогает. А вот сейчас мне нужно. не хватает вязания. Вот я вчера вечер поплакала, <плакала> повязала. И не хватило. А, вот. Поэтому решила выговориться. Я же говорю, чтобы... Возможно, чтобы просто выговориться. Возможно, кого-то предостеречь. Возможно. Не знаю. В общем, случилась у меня, девчонки, вот такая вот неприятная ситуация. Вернее, как вам сказать, она не случилась единственная. Их было больше. Но те, которые были... Другие, они были мельче, как бы, незначительно, но все равно неприятно очень. Возможно, если я не затяну свой рассказ, я расскажу и об тех, об тех, видите, о тех других ситуациях. Но там, во всяком случае, я хотя бы, мне ума хватило не попасть на деньги, да. Там, там я вовремя, вовремя понимала, что это э, развод, вот. Об этой ситуации я не поняла вовремя. Давайте по порядку. Значит, был у меня фотоаппарат. Уже как бы не новый. Вот Я им уже года два не пользовался с тех пор, как там камера, фотоаппарат. В общем, я на него снимала раньше видео. А с тех пор, как этот телефон мне дочь подарила, я уже снимаю на телефон. Мне удобно. Вот, и фотоаппарат лежал. Он хороший, ну не новый, хороший, полностью все функционирует, как и функционировало. То есть без никаких, никаких этих нюансов. Вот решила, дала я объявление, есть здесь в Чехии такой сайт типа базара, что я его продаю. Да? Короче дала объявление, скажем, 19 по-моему, сентября. Вот 20-го мне сразу же пришел ответ на этот фотоаппарат. Парень э, из Швеции. В общем, переписка была довольно-таки нормальная, как бы естественная, нормальная. Он спросил, рабочий ли, э, то есть еще не продали, говорю, не продала. Рабочий, рабочий, пришлите мне пару фотографий с него. Прислала фотографии, Спросил скидку. Можно скидку? Говорю, можно 500 крон. В общем, за 5 500 я его продавала, это в кронах. А 500 крон как бы ему скинула. Он говорит, узнайте, сколько она почте стоит. Отсылка в Швеции. Я узнала, там у нас есть такой сайт, интересный калькулятор. Вот я узнала. Ему написала, он говорит: пришлите мне ИБен свой, либо PayPal. Я написала и ИБен, и PayPal. Или PayPal, как правильно сказать. Ну, в разных странах оно произносится по-разному. Вот. Написала ему: На следующий день мне приходит письмо, якобы из банка. что... Там 600 крон была доставка, я, то, что я узнала. Приходит письмо якобы из шведского банка. И такое себе солидное письмо, девчонки. В общем, что? Сумма в 5600 чешских крон была блокирована на нашим банкам со счета, как бы снята со счета такого-то и блокирована нашим банком, пока вы не подтвердите отсылку товара, тогда вам придут эти денежки. Я такая... А, знаете, в чем была загвоздка моя? В том, что это Швеция, и на английском языке было письмо. А я смотрю, как бы, на свой интернет банкинг Смотрю, нету денег. Второй день смотрю, нету денег. Потом э, письмо на английском языке. Я английский понимаю, могу только да, понять человека, но не знаю, тем более письмо из банка. Тут я беру, думаю, посмотрю, что там пишет банк. Э, раскрываю это письмо, перевожу, и вот, вот сам текст. Я просто сразу не поняла, что именно нужно послать этот телефон и подтвердить это банку что я отослала и в этот же день он мне написал что надо нет подождите вот я пару дней протормозила потом пришло письмо еще одно из банка вот девчонки то есть первое письмо я не перевела я все жду насчет деньги что мне придут деньги. Еще сама удивляюсь, как так, так быстро, так беспроблемно и в другую страну, и люди не боятся. Ну, вообще, если честно сказать, а сколько я живу в Чехии, я не боюсь до последнего времени. А последнее время творится что-то невообразимое. И это не только в Чехии, это по всей Европе, я думаю, по всему миру. Это, это не только здесь. Вот, пришло второе письмо из банка, и я вижу, там фигурируют суммы 5600, потом 4000 еще, и 400 крон, и конечная сумма тысяч крон. Я думаю, не поняла. В общем, перевожу я это письмо, и в письме написано, что так как деньги были сняты, трата-та, из какого-то спецсчета у этого как бы покупателя который покупает мой телефон, то с него списано еще 4600. В общей сумме у него списано 10 тысяч. И, в общем, сразу я тоже не поняла. И вам нужно предоставить... Вернее, может, я не дочитала. Может, был такой перевод, знаете, Google-переводчик, как, как он функционирует. Ну, в общем, сразу я тоже смысла не поняла. Я поняла так что мне нужно послать этот фотоаппарат и предоставить квитанцию этому банку. Да? Я иду на почту, ничего не подозревая и посылаю этот фотоаппарат. На адрес. Адрес указан этого покупателя. Значит, посылаю фотоаппарат и посылаю квитанцию в банк. И жду денег, да, я все еще ничего не подозреваю, я жду денег, которые придут на мой счет. Какое-то там письмо пришло, проверка, а проверка будет э, как бы длиться 2-3 дня, ну и я спокойно 2-3 дня жду э, своих денег на счет. Тут через два-три дня пишет мне этот покупатель и говорит... И пишет, вам надо срочно предоставить квитанцию в банк. Говорю, какую квитанцию в банк? Я говорю, предоставила квитанцию о подсылке товара в банк. Вот. И он мне пишет. Квитанцию, что вы купили биткоины за 4000 крон. Я такая, Что? Какие биткоины? Ну, вы должны купить э, биткоины на 4000 крон, и тогда вам вся сумма придет. То есть, короче, я опять же торможу, думает, да. А, говорю, я ему посылаю такой, как бы, вопрос. Какие биткоины? Он говорит, он, подождите. А, он мне такой развернутый ответ написал, что вы на 4000, вот как сумма с моего счета, счета списана, 10 тысяч, 5600 телефон, 4400, еще чего-то там. Вам нужно купить биткоины, чтобы перекрыть вот эту сумму, которую списали с его счета. Ну вот по факту это как бы вообще бессмыслица какая-то, и видите, у меня язык заплетается, я нервничаю. Потому что ну, у меня вовремя как бы сработала все-таки интуиция, я остановилась вот в этот момент. Я как бы... А он мне посылает, знаете что? Он мне посылает ссылку, на каком сайте я эти биткоины должна, могу купить. Вот. И, вот. И пишет, вот надеюсь, теперь вам все понятно. Я открываю, перехожу по ссылке, думаю, ничего мне не понятно. Я, благо, что я живу в центре. Я такая одеваюсь и иду в банк. И банк мой находится ну, практически в соседнем доме. Просто площадь перейти, и я уже в банке, в том, на который эти деньги должны были прийти, которые я им посылала. В общем... Иду в банк, парень молодой сидит. Говорю, я не знаю, что я, вам, что я от вас хочу. Говорю, я вам вкратце расскажу ситуацию, а вы мне скажете, что мне делать. Я ему буквально в двух словах. И он, вы знаете, я ему рассказываю, он машет головой. То есть это не я одна такая туда приперлась, понимаете, с таким вопросом. Он говорит, это обман, однозначно. Говорит, то есть никаких биткоинов не покупать. он Нет, ни в коем случае и я вам советую обратиться в полицию. Все, то есть он мне, буквально он даже не дослушал меня и, и сказал в полицию. Ну и что вы думаете? Это уже было после обеда, вот это все мероприятие. Думаю, завтра с утречка я пойду в полицию. Значит, ой, господи, я уже что-то тут навязала не то. Нет, вика, не так. Извините, девчонки, видите, я нервничаю уже. Не то совсем вижу. Кстати, вяжу очень классную вещь. И, кстати, пряжа у меня вот эта Sil Silk Royal. Как она мне нравится, это вам не описать. Вяжу вот на вот, жилет. Вот. Но будет он в, в, в, в для подписчиков. Вот. Это новинка, которая у меня вводится. В общем, ладно, не об этом сегодня. Сейчас, э, в общем... Легла я спать, поплакала вечером. Думаю, да что ж такое? Ну, что ж мне так не везет? У меня сейчас такая ситуация, и там нужны деньги, и там нужны деньги. Я их пытаюсь отовсюду по чуть-чуть вытянуть, вот поэтому, в принципе, то я и решила под, продавать этот телефон. Ну, в общем, там, в общем, там не могу выта... Ну, в общем, там как бы. Они там вроде бы и есть деньги. Там зависли, там зависли. Ну, ну и нету поэтому ничего. Вот. Но это я говорю не к тому, чтобы, что я прошу вас. Просто говорю, какие ситуации. Короче, э, утречком я встаю. А вечером что-то мне какое-то еще письмо пришло из банка. Пиш, при, письмо пришло от него еще из банка. Я уже, знаете, у меня уже сил, ни нервов, ни вообще нервных клеток, ничего не осталось. Я даже не раскрывала. Я видела, что на телефоне, что тин-дин там вечером приходят письма. Я даже не раскрывала, не читала, не переводила. Я просто не могла уже физически, как бы, это психически переносить. И я, вы знаете, вечером вот так вот сопоставляю в голове, уже эти письма не читаю, и тут я осознаю, что эти письма, Вика, Вика, что ты не затормозила раньше, пока ты этот телефон не послала? Ну, что-то он меня как-то, меня не осенило. В общем письма оказывается, от него и из банка приходят вечером всегда, либо утром. То есть, когда человек дома, а не на работе. Да? Я я проследила это все. И действительно, думаю, может, разница во времени. думаю, Может, я дура не помню, где Швеция находится. Но я изначально думала, что он где-то, ну, как бы Швеция, ну, Европа, девчонки, близкая. И тут я действительно как дура подтвердить думаю, что я не совсем дура. Понимаете, я-то рассчитываю на то, что, ну, Человек рядом, да, в Европе, думаю, может, Швеция находится непонятно где, может, я забыла, может, уже у меня деменция или склероз, знаете, открываю карту и смотрю, где находится Швеция, ну, она же рядом, Швеция, думаю, значит, так, окей, ладно, ты работаешь, да, вот этот покупатель, ты пишешь утром-вечером, да, когда ты либо не спишь, либо ты не на работе, да, ну, хорошо, почему банк мне пишет в 11 вечера или в 10 вечера вот этого? И тут я понимаю, что действительно этот парень в банке прав. Ну, я уже понимала, что он прав. И тут я просто понимаю, что я лоханулась, что это было надо заметить раньше. Вот. Ну, и что? Поплакала я, конечно, вечером. Утром встала. Уже, уже, вы знаете, мне стало чуть легче. Я думаю, ну что, ну, ну, как бы на какие деньги ты попала? Ты только попала на фотоаппарат, который я отослала, и на те деньги, которые я за пересылку заплатила. Фотоаппарат у меня уже лежал два года, я им не пользовалась. Ну и могло этих денег у меня так и не быть, и фотоаппарат мог бы лежать. В общем, еду я в полицию. Приезжаю утречком, это вчера было приезжаю, вот я же говорю, вчера это все еще было, это вся полиция, но я еще не успокоилась, и мне как бы вот надо выговориться, <с> Дашки не могу, маме не могу, они у меня вот одинаковые, дочка и мама, они страшно, близко все переживают, как бы, вот, и они такие интересные, что мне проще им не сказать, чем им сказать, потому что мне потом приходится их успокаивать, понимаете, <с> вот, ну, конечно же, Даша послушает это видео, посмеется. Кстати, Даша мне всегда говорит: Мама, ты, в каком мире ты живешь? Ты все живешь непонятно где. У тебя все друзья, все друг другу помогают. Наверное, мне хочется в таком мире жить. Мама, проснись. Она прям прямо говорит, мам, ты дура! Она говорит, проснись, очнись. Ты пойми, что этот мир не, так, не такой добрый и не такой дружелюбный. Ну, это она, как бы, может и грубо, но к тому, чтобы мама была осторожнее, она права, она действительно права, вот, Были, много было ситуаций, вот, пользование моей добротой, ну, в общем, опять отступление, в общем, еду я в полицию приезжаю здесь на рецепшен, ну, там где, как проходная, да, в полиции. он говорит, что у вас, и я ему опять же вкратце рассказываю, он сидит на меня, этот, который на рецепшене, улыбается и кивает головой, а в итоге он мне говорит, ну и что, ты купила биткоины? я говорю, нет, молодец, ты отделалась меньшим злом, потому что, э, а, а я уже смеюсь, знаете, я с утра уже, Смеялся. Короче, говорю, ну да, я поплакала вчера. Сегодня я уже с этой ситуацией, ну, как бы я ее приняла, что я этих денег как бы и не увижу. Вот. Ну, в общем, он говорит, ты смеешься, говорит, а вот перед тобой мужик ушел. Говорит, он не смеялся. Говорит, ну там, наверное, мужик попал на большие деньги он говорит, что вот пенсионеры сильно попадают, что они идут прям в этот, оказывается есть такие банкоматы, в которых покупаешь эти биткоины, вот я прям пойду на него посмотрю, что это за банкомат, в котором покупаются эти биткоины, что он вот там вот в этом торговом центре стоит, говорю, нет, у меня была история не с банкоматом, а с, ну, то есть автомат на биткоин, а с, говорю, с сайтом, я говорю, ничего пока не купила. Он ну, записал меня. Говорит, сейчас, ну, позвонил. Говорит, тут женщина пришла. Говорит, украинка, ну, говорит на чешском, так что все нормально. Та же история, говорит, это фотоаппарат продавал. <говорит> В общем, пришел мужчинка такой, ну, полицейский. Пришел, забрал меня, там же проходная, вот это я, мне выдали, ну, карточку ж такую, пропуск такой. Я зашла, он, конечно, ну, поговорил со мной, записал мои все показания, короче, э, в общем, в общем, в общем. Э, отсканировал, ну, в общем, скопировал все имейлы, которые были, как бы, мне присланы, всю нашу переписку, с чего все начиналось, с какого объявления, ну, в общем, все-все-все подробно он записал. Говорю, вот какие... В общем, я его спросила, как бы, чего надо больше всего опасаться. Он говорит, очень хорошо что ты не купила эти биткоины, потому что таким образом они получают доступ к карте. Я говорю, у меня там на карте ничего нет. Он говорит, ничего страшного, что нету? Он говорит, они получают. Они, дело в том, что вот ты там купишь эти биткоины, они получают все, всю информацию о тебе и твоей карте, и они видят твои движения все, понимаете? И потом они, говорят, берут, берут кредит. Вот у нас, говорит, семейная пара попала так, на, на них пенсионеры притом на них взяли кредит на 800 тысяч если понимать, вот в долларах это 30 тысяч долларов понимаете, и он говорит и им все-таки придется это платить вы представляете это капец, короче что творится жалко таких пенсионеров и а я же говорю, а как себе обезопасить, но это в принципе и знала ну, думаю, на всякий случай спрошу. Он говорит, первое, ни в коем случае не скачивать никакие приложения, если вам присылают. Вот скачайте, там вам удобнее будет, нам будет удобнее общаться, тра-та-та, тра-ля-ля. -ля. То есть, это самая первая вещь. Это скачивать, перейти по ссылке, скачать приложение. Девчонки, ни в коем случае. Он говорит, потом они, им откры, развязаны руки, и они могут все они получают доступ. Вот какое-то приложение, которое просто, они, говорит, вас видят через это приложение. Вот... Что еще? Обязательно хороший антивирус, если это телефон, если это компьютер. Говорит, у вас какой антивирус стоит? Ну, я назвала. Он говорит, ну, этот нормальный, должен как бы блокирнуть их. Ну, в общем, говорит, вам повезло. Действительно, говорит, вам повезло. Вот. Ну, наверное, вовремя мой ангел-хранитель и интуиция моя меня остановили. Ну, если честно сказать, то это может быть и не интуиция, это то, что у меня на счету было последних пять тысяч, и мне еще на четыре тысячи надо было купить биткоин, и думаю, и что у меня останется. Почему? И, короче, вот это меня затормозило, и я пошла в банк, вот. Я, в принципе, знала про эти приложения, как паруют YouTube-каналы. Я же смотрела эти все видео, предупреждающие, что тоже перейти по ссылке. Я знала, что по ссылкам нельзя переходить. А тут я что-то и перешла. Ну, слава богу, я ушла, пошла быстро в полицию. В общем, ничего не случилось, потом, потому что ничего скачивать не пришлось. Там просто ссылка была именно на этот, как бы автомат, в котором покупается, ну, онлайн-автомат, где покупаются вот эти биткоины, э, вот, и, и ничего, в принципе, не случилось, вот, вот, что он мне объяснил, говорит, ни в коем случае, это не надо было получать фотоаппарат, посылать, пока ты не получила деньги, ни в коем случае, вот, ну да ладно, я же говорю, я уже смирилась с тем, что фотоаппарат, ни, ни фотоаппарата, ни денег у меня нет. И спасибо, что не худшим я как бы отделала, что только этим. Я говорю, да ладно, я понимаю, что ничего. А, он что мне, мне сказал? Что возможно нам придется. Потому что еще по срокам этот фотоаппарат еще идет. Есть адрес, есть человек, который этот фотоаппарат должен получить, понимаете? Возможно, он говорит, есть e-mail, есть IP-адрес, да, потому что он писал, я говорю, да, он писал однозначно со своего компьютера домашнего и от банка, и от себя. То есть он говорит, что мне сказал полицейский, есть вероятность хорошая, что мы вернем деньги, он мне сказал. Ну, то есть либо фотоаппарат, либо денежный эквивалент. Ну, в общем, говорю, вы знаете, я уже смирилась с тем, что... Я его потеряла, этот фотоаппарат. Но говорю мне, говорю, знаете, важнее то, чтобы он был наказан. Он говорит, это вряд ли. Он не будет наказан. Знаете, вот это меня, конечно, так прибило к стульчику. Я уже не стала выяснять, почему. Вот. Мне стало очень обидно. А обидно потому, что... Знаете, вот я такой человек, я всю жизнь работаю для того, чтобы у меня что-то было. И осознание того, что насколько сейчас, последнее время... Их всегда было много, таких людей. Но вот последнее время, я же говорю, я уже наговорила там на 25 минут. Я не буду рассказывать в этом видео все, как бы все нюансы. Хотя этих нюансов, кстати вас опять же передостеречь, наверное, и надо бы рассказать, но это вы напишите в комментариях, если, потому что тоже у меня канал не, не такой, ну и поболтать нам тоже иногда хочется, да, у каждого есть своя история, вот, в общем, напишите в, ком... в комментариях, я по вашей реакции пойму, надо ли мне снять предложение, продолжение, предложень... продолжение, как бы, всего этого, Потому что меня это возмущает. И я, знаете, это очень несправедливо, когда человек работает, а кто-то пытается вот как пиявка присосаться и поиметь с этого человека что-то. Это касается даже, я же говорю, сейчас, вот таких вот супер-пупер предложений, вот вторая часть мар Марлизунского балета, вот этой истории, это вот эти все продюсеры, помощники, которые тебе предлагают услуги направо-налево. И как хорошо этих я ставлю на место. Вот те девчонки, которые вяжут, возможно, кстати, да, эта информация вам будет полезна, чтобы вы не вляпались тоже. Потому что тут я не вляпалась, тут я вовремя как бы их вывожу на чистую воду и ставлю на место ну, вот это желание всех присосаться, вот они же видят, какой я блогер, да, и вот получить что-то, ухватить, урвать у кого-то, от кого-то, понимаете, и при этом ничего не сделая, я не знаю, я не знаю где живет совесть, в какой части тела этих людей, я вообще ничего не понимаю, вот правда, может и я какая-то, я в тех розовых очках, да, да я бы и не сказала, я самостоятельная женщина, раз я еще живу и существую, как-то сама себя обеспечивает, значит, не такая уж дура и не такая наивная. В общем, я, я ничего не понимаю в этом мире. Я не понимаю, куда он катится, что творится, и где совесть у людей. Ну, в общем, на этой, наверное, прекрасной ноте я закончу свой рассказ, чтобы тоже вас не напрягать. Вот. Ну, сейчас я... В состоянии ожидания, он говорит, ну, все, все данные у меня все-все сняли. Говорю, как мне себя вести? М -м, игнор, говорит, если будут писать, то игнор. Ну, в общем, сейчас никто мне не пишет. Денег на счету, естественно, нет, потому что они блокированы, никаким банком не, не были... Ну, и, возможно, потом расскажу, как это все закончилось. Если оно как-то... Ну, я думаю, закончится, потому что если они фиксируют заявление, то они фиксируют заявление. Это все-таки Чехия. Поэтому, девчонки, вот такое вот у меня случилось. Запомните, никогда в жизни. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам что-то предлагается... Очень аккуратно, девчонки. Очень аккуратно. И при том, вы, вы, вы не знаете, откуда это может прийти. Это такая ситуация. Но она может быть обыграна по-другому. По я же говорю, я за последнее время, это таких ситуаций, коллекция у меня. Это последнее просто, что я повелась. Остальные были те, что я их вовремя как бы разоблачала. И не повелась. Но их было миллион. И у всех разных сценарии, девчонки. До чего они только додумываются, это какой-то трэш. Это просто трэш. Поэтому берегите свои счета, свои входы, пароли. Вот это все, ничего подозрительного не скачивать. Только вот Google Play, если вы пользуетесь приложением, то официальные источники, никаких левых э, ссылок все очень аккуратно следите и хороший не пожалеть денег на хороший антивирус да именно платный потому что бесплатные порой оказываются бесполезными вот и все девчонки вот такое вот у меня видео сегодня нестандартное выговорилась сейчас хотя бы смогу снимать потому что снимаю вот этот вот жилет, это от Кучинелли, боже, как мне нравится то, что получается, вот посмотрите, и я поняла, хотела же снимать его, как бы и узор, и жилет, и я понимаю, что я не могу, у меня корм, ком в горле стоит, я не могу говорить как бы по, по сути, и думаю, да не, мне надо, наверное, поговорить с девчонками об этом, потому что действительно, возможно, вас кого-то, хотя бы если это убережут одного человека, предостережет то то значит это видео было не зря что-то я не так, девчонки провязала. нет, это у меня я не так провязала чего-то да, да как так получилось или так да нет так видите вот даже даже здесь вот сама потерялась но ну, все девчонки давайте не буду вас задерживать я благодарю всех кто, кто выслушал меня до конца вот такой вот у меня опыт вы мне если не сложно напишите в комментариях какой опыт был у вас может кому-то и правда будет интересно почитать но ну, я же говорю я пока нахожусь в шоке от людей. Вот вот такой мой вывод. Все, девчоночки. А сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика школа рукоделия. Всем пока-пока. Пусть у вас ничего не случается. И пусть будет мир.